Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно? Она а будет очень приятно. Всем приятного просмотра! Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает кандидата на этот пост Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. Я не считаю этого человека главным конкурентом. Это вы сделали ее главным конкурентом, и она искренне признается в том, что не понимает куда попало и что делать, — заявил он журналистам в воскресенье в Минске. Касаясь программы Тихановской, Лукашенко сказал, что это за программа, проведем нечестные выборы, победим в нечестных выборах, потом выпустим политических, экономических преступников, наркоманов, уголовников. Выпустим, а потом проведем честные выборы. Объясните, что это такое, — заметил он.